Хочу показать вам, друзья мои, как зайти на мой канал на YouTube. Я с коммерческой целью, с корыстной целью открыла там свой канал для того, чтобы чисто зарабатывать деньги. Какие-то там копеечки, но они капают. Мне это понравилось, я решила. Вот мой рабочий стол, я на нем поставила фотографию, которая мне очень нравится, которая является отражением моей, моей радостной души. Там вот неподалеку находится еще одна фотография, которая является фотографией из моей молодости. Ставьте рядом с собой фотографии те, где вы сами себе нравитесь. Это здорово. Это будет вас поднимать, и организм будет вспоминать то свое состояние, когда он находился вот именно в те моменты, прекрасные моменты жизни. Итак, что я делаю? Я открываю браузер. Вот у меня браузер опера. Он, конечно, открывается немножко туговато. Но я думаю, что он сейчас у меня откроется для того, чтобы попасть на мой канал. Я сейчас объясню, для чего я это делаю. Вот я нажимаю на YouTube. Даже можно, если вы не знаете этого YouTube, можно его набрать на Яндексе чисто. Так, здесь у меня открывается мой канал. Но я из него сейчас выйду, выйду, выйти напишу для того, чтобы научить вас, как туда заходить. Как заходить. Вот на Ютубе, вот это его, как бы, слева интерфейс, это его пиктограмма Ютуба. Вот здесь поисковая строка. Я на поисковой строке пишу большими буквами название одного из первого даже ролика. Он называется «Ошибка». Ошибка пишется крупными буквами, большими. Ошибка. Потом я карст, лоск убираю и пишу. без Два С причем. Это ошибка. Бессонной ночи. Ночи. Ночи. Поиск. Где у нас поиск? Вот здесь поиск. И сразу выходит вот этот первый ролик, который я когда-то сделала. Он длится у меня 15 минут. Я на него кликаю, и он начинает у меня работать. Вот, Он начинает работать, мой ролик. Первое. Чтобы увидеть другие мои ролики, надо нажать вот сюда, где идет фотография моя. И название канала. Называется канал «Просто любовь. Простая любовь». Мы сюда нажимаем на мою фотку прямо. И после этого переходим на мой канал. Вот он мой канал. Вот так вот он выглядит. Здесь есть сноски в «Контакт», в «Одноклассники», в google плюс». Здесь вот дом нарисован, видео, обсуждение сведения. Вот на видео нажимаем. И видим, что у меня есть много видео на моем канале. Их 34, по-моему, уже. Здесь можно нажать, либо они квадратиками идут, либо списком. Вот они пошли списком. Разные видео. Для чего я вас призываю сюда? Видео мои, конечно, они самого плохого низкого качества, потому что... Потому что я только начинаю и не могу еще, никакого мастерства у меня нет. Но суть-то здесь в том, что включает YouTube монетизацию. То есть, если он расставляет на твои видео рекламу, например, вот, например, мы возьмем, какие у меня были рекламки. Вот страшная и накрашена есть у меня такой ролик. Вот. Вот. Он ставит YouTube, ставит на мои ролики рекламу. А почему здесь нету? Вот здесь вот значок мой. И в конце идет тоже рекламка. А почему на этом ролике... А вот реклама появилась. Вот. Реклама появилась, и можно будет ее отключить. Либо отключить через 5 секунд там... Как обычно это. За то, что на моих роликах размещается несколько минут реклама, YouTube отчисляет деньги на карту. Я уже в своем плейлисте увидела, что у меня заработалась некая крошечная сумма. Суть-то не в том, какая сумма. Суть в том, что она там обозначилась. На личном канале есть есть настройки канала и есть аналитик, YouTube аналитик. Он там анализирует все. Какие ролики смотрят, сколько минут смотрят. И за каждую минуту просмотра какое-то идет начисление каких-то копеечек. Вот. И я увидела, я открыла, этот, наверное, три недели назад, а замонетизировалась только 6 февраля. И... И увидела, что уже 6 февраля какая-то копеечка капнула. Просмотров мало, подписчиков мало. Вот. Я не призываю вас делать то, что вот я делаю. Я просто рассказываю вам о том, как можно дополнительно заработать. То есть вы можете, каждый из вас может поделиться своими своими какими-то особенностями. У каждого Каждый человек имеет свои уникальные бриллиантики, или увлечение или что. Можете делать то же самое. Открывать свои каналы, регистрироваться в Гугле, и мы будем друг у друга смотреть эти ролики. Потому что когда смотришь на знакомых, на своих людей, как они живут, как они проводят время, куда они ходят, это просто удовольствие получаешь двойное, чем ты смотришь на какие-то ролики посторонних других людей. Поэтому, пожалуйста, ребята, ну, заходите. Я рассказала, как можно зайти на мой канал и видеть все ролики. Потому что в Одноклассниках, если смотришь их, во-первых, Одноклассники, там тяжелее идут ролики, во-вторых, Одноклассники свою рекламу расставляют. И уже другое получается немножечко. Ну, ладно. Простите меня за то, что я призываю это, но реклама – это двигатель э, торговли. Пока!